Кстати, меня зовут Екатерина Шаповал, я психолог, женский тренер, и сегодня ведем прямой эфир «Среда в гармонии». Сексуальная энергия. Для начала мы должны разобрать, что же такое сексуальность да, для женщины, и что такое сексуальная энергия, зачем она вообще нужна, как она проявляется, и как ее совладать, как ее использовать. Первый момент, то что сексуальность — это не яркий какой-то образ, это не внешняя атрибутика, это не проявление там, красивых накачанных губ или красивого кружевного белья, это только может быть дополнением, но вся наша сексуальная энергия, она внутри, она исходит изнутри эта энергия, она Пробуждается, когда мы умеем ее наполнять, когда мы умеем ее проявлять во внешний мир. Для чего же она нужна? Сексуальная энергия нужна не только для того, чтобы привлекать мужчин, хотя и это тоже важно. Это для женщины, когда на нее обращают внимание мужчины, когда с ней общаются и получают удовольствие, истинное удовольствие от общения не только мужчины, но и женщины. Женщины тоже чувствуют эту энергию у других женщин. Сексуальная энергия проявляется, когда мы творим, когда мы созидаем в творчестве, совершаем нечто такое, что для нас является важным или не очень. Мы можем через эту энергию, Готовить, кушать мы можем проявлять себя в написании текстов, в любом творчестве, в танце мы можем эту энергию раскрыть. Так вот, как же ее раскачать, как же сделать так, чтобы мы прям вот излучали ее? И первое, что необходимо, это, конечно же, любить и принимать себя. Любовь и принятие начинается с того момента, когда мы понимаем всю свою ценность, всю. Свою уникальность. Да, люди одинаковые по физиологии, люди одинаковые а, по физиологическим процессам, но мы уникальны каждый по-своему. У нас есть свой узор уникальности. Это узор, узор мне называют ту совокупность, которую каждый из нас имеет. Это характер, определенные действия. Действия алгоритма, да, проявление себя в тех или иных поступках, это определенное поведение, это взгляды на жизнь. И вот такая вот совокупность, вот этот весь узор, он у каждого уникален. И когда человек понимает, что у него является, ну да, допустим, давайте рассмотрим на примере женщины. Когда женщина понимает свои сильные стороны, например, что она у нее вот она уникальна в своем м, творчестве в танце, например, она может так танцевать, когда все смотрят и просто восхищение, одно восхищение и сопереживание, или же а, она достаточно эмоционально она умеет проявлять эмоции она умеет их распознавать то есть высокий уровень эмоционального интеллекта или же она сопереживательна или же она очень внимательна и когда человек понимает свой узор он знает о нем тогда обыгрывается уже собственная жизнь то есть у человека появляется инструмент для построения своей собственной жизни, линии жизни, которую он сам чертит своими руками. И когда мы понимаем свою уникальность, тогда мы действительно можем себя принимать, любить и понимать больше, еще больше, чем сейчас, для этого нужно понаблюдать за собой, понаблюдать за своим поведением, за тем, как мы живем, какие у нас взгляды, какие ценности, цели и так далее. И после этого, когда мы начинаем принимать себя, когда мы начинаем любить себя, окружающий мир обязательно нас отблагодарит, потому что все люди и все окружение чувствует, когда мы любим себя. Как может другой человек любить нас, когда мы сами не любим себя? Второй момент – это то, что мы должны научиться получать наслаждение. Да, не каждые люди умеют наслаждаться, и я не говорю это полностью про всю жизнь. И получать наслаждение от ночи, от самого себя. Какой же я кайфовый! Да, это не постоянное ресурсное состояние, которое должно быть 24 часа в сутки. Нет, оно может приходить и уходить, это наслаждение, но оно должно присутствовать в нашей жизни. Если мы едим вкусную еду, позвольте себе насладиться ей по максимуму. Если мы гуляем по парку, позвольте себе насладиться каждым чувством и ощущением из всех пяти чувств, которые существуют. Это послушать, что происходит вокруг пение птиц, это увидеть всю красоту природы, это ощутить тактильно, может быть, обнять дерево или человека прохожего, который понравился, это ä, поговорить с кем-то, по пообщаться. И так далее только в наслаждении когда мы учимся контактировать с миром принимать его только тогда мы заряжаемся этой энергией мы заряжаемся не только просто вот этим ресурсом состояния но и сексуальной энергией Ещё что для женщины важно, чтобы понять э, всю свою вот, сексуальность, уметь ее проявлять, это творчество, о чем я уже говорила. Э, когда женщина рисует, э, танцует, э, неважно, там, вяжет или готовит кушать элементарно, выбирает лук на сегодняшний день, что мне одеть, и подходит к этому процессу творческий, тогда она действительно заряжается той самой сексуальности, потому что творчество помогает раскрыть себя, наполнить себя. И вот это как некий ресурс, мощный ресурс, который мы воплощаем в этом мире, и он нас как бы благодарит, наполняет нас. Обязательно нужно, естественно, то, что мы говорили о принятии любви себе, это нужно не забывать про свое физическое тело, нужно любить его, научиться принимать сейчас, каким оно есть, даже если что-то вы хотите изменить в нем, например, похудеть или наоборот поправиться или там подкачаться, откорректировать, ну не знаю, не важно, быть еще здоровее, но нужно с этого момента научиться его принимать. Вот после того, как вы вот только вот только примите его, безусловно примите. Тогда пойдут процессы намного эффективнее. Вы быстрее похудеете, вам не нужно будет столько силы воли на это. Вы быстрее приведете себя в ту форму, которую хотите. И когда э, женщина... Ухаживая за своим телом, оно обязательно благодарит ее. Оно становится более совершенным без, действительно, без вот этого тотального мученического труда, который нужен, когда идет очень огромное сопротивление, когда вот этот диссонанс. Я не принимаю свое тело. Я его приму только тогда, когда я там похудею, например. И для этого мне нужно очень огромную силу воли приложить. «Мне нужно тотально себя контролировать, чтобы питаться так, чтобы ходить в зал, который я ненавижу». Ну, то есть идет очень много диссонанса, сопротивления. А когда же уже женщина приняла свое тело и считает его сексуальным, тогда намного проще все дается, и не нужно уже такого контроля над собой очень важно, что многие путают, на самом деле, вот сексуальность, как я уже говорила, это стандарты красоты, да, вот тогда, там, не знаю, женщина сексуальная, когда вот подходит под все вот эти стандарты, нет, женщина может быть очень сексуальной, когда наоборот она не в этих стандартах, то есть это говорит о том, что вся сексуальность и эта энергия она в нас внутри и она есть у каждого ее нужно научиться просто проявлять, ее нужно уметь наполнять. И я желаю вам раскрываться, начать хотя бы с простого, начать наслаждаться, наслаждаться собой, наслаждаться этим прекрасным миром вокруг, наслаждаться погодой, наслаждаться едой, проявлять творчество почти в каждом своем действии. Постепенно, постепенно вы заметите как. Точно так же как вы наслаждаетесь окружающим миром, начнут наслаждаться вами окружающие люди к вам будут тянуться, с вами будут хотеть общаться, вас увидеть и это потрясающее такой вот как момент в жизни каждого человека, который произойдет, если вы начнете вот так вот потихоньку менять себя, свою жизнь, научитесь принимать себя, любить себя. И 28 октября стартует наш марафон от студии «Гармония», где мы будем учиться наполнять себя энергией. Называется «Энергия осени». Мы будем наполняться ресурсным состоянием, мы будем выполнять задания, которые прям помогут жизнь направить в другое русло, помогут немного изменить себя и наполниться мощью, энергией, ресурсами, которые воплотят желание в жизнь. И 30 ноября состоится наш... Мега крутой фестиваль Happy Woman's Day, где а, я и мои коллеги будем выступать, рассказывать, очень, делиться очень мощной информацией, всем тем накопившимся опытом, который годами мы собирали, мы с вами поделимся. Будем давать практические мастер-классы, я проведу мастер-класс «Магия женственности», где мы научимся вот, раскрепощаться, проявлять женственность, где мы поймем, что такое женственность, что такое сексуальность. Приходите, я всех вас буду очень рада видеть. Хорошего всем солнечного дня. Пока!